Добавляю корень. Все, Господи Иисусе Христе, Сене Боже, помилуй нас Бог благословит. Я хотел вот эту вот ягодку еще добавить. Это каренда. Или как мы узнали, она называется ешта. Опа, тоже ее как-то сделали. Ну что, у нас сегодня прям целый праздник. он сегодня бабушка пирожками угостила, тут соседи булочками угостили прям и мед у нас. Мед наш. Держи. Кстати, есть еще вон соты, если кто хочет соты, тоже. Ну там прям сладкий такой сильный. Так, ну-ка назад про этот поешь. Смотри, я хотел спросить у вас. Кто-нибудь помнит, вот мед сейчас увидел. Тише, подожди. Я хотел спросить, не кушай помните нет где Промет мед в библии ну, упоминается М? ну в новом завете когда Господь был учеников повысил у них есть у вас дети какая нибудь пища а когда он у них попросил в смысле после воскресения угу, Так воскрес угу. были в доме и он попросил у них и ты сказал, есть у вас как они пища? Они дали ему Печеноледы mm -hmm. И часть сотого меда mm -hmm. Mm -hmm. А ты нас запомнишь где-нибудь? Ну, когда Шамшун-то шел Ну, он же Мети там лев Но он набросился на него И, ну, победил его Потом обратно пошел а потом опять приходит чтобы смотреть на череп В черепе мед Пчел. Mm -hmm. Да, да, да, было он, он убил льва, потом шел обратно и увидел, что там Ну, там, я не знаю, где там, в какой части тела, в общем Эти пчелы, пчелы и уже там мед уже, значит, натаскали туда соты там Вот он взял ел, и там еще пришел, угостил, но он, правда, не сказал, откуда его взял Вообще, кстати, весьма странно, что пчелы э, где-то в каком-то трупе. А ты, в Тише, что-нибудь можешь вспомнить? М? Помнишь, где мед? Про мед еще говорили. Иоанн Креститель что ел? Мед. Вот, он ел, значит, акриды и дикий мед. Жил так достаточно, как это сказать, по-монашески сурово. Вот, ну, потому что Великий пророк был Нового Завета уже. Кто знает, мед-то как добывается? Откуда он появляется? Пчелы собирают мед цветков, потом прилетают в вулик, Делают мед. Делают мед так быстро, да? Там на самом деле такой сложный процесс. Вообще, пчелы это удивительное. Создание Божие, ну как вот, это насекомые, к насекомым относятся. Насекомые, которые живут в колонии, то есть семейно. У них есть матка, там главная пчела. Вот есть трутни, которые не работают, только едят мед. Ну, у них другая функция. Вот, есть рабочие пчелы. Вот, там, по-моему, рабочая пчела, срок жизни и 30 дней. Вот, то есть она достаточно коротенько живет. И за это время она успевает натаскать нектара, там они это перерабатывают вот значит заботятся о матке там, о молодом поколении и так далее вы кстати если вы не знали что наша получается моя бабушка ваша прабабушка вот она была тоже пчеловодом но я сейчас вам расскажу как делается мед вообще вот прям как эти пчелки там все как мед извлекают из улика как он до нас доходит вот уже в таком виде готово мы все рассказывали Мы уже к зиме приготовились, он все запечатан, ребенки. Сейчас. Сейчас будем чел убирать и... на откачку принесем. Угу. Ого, вот, какая забитая. такие должны быть печатанные? слушай Сегодня уже у нас что? Что? может быть что она мне забралась сюда нет а -а -а. Ну, не Да у меня там резинки снизу Просто ладно. не Но... Почему ты ту оставил? Что? Вот две оставил. Почему мы потом заберем их? Ага. Я просто отставил, чтобы удобнее было. Ага. на свет. тоже нравится пасеку снимать, если честно, я иногда фотографирую, либо снимаю, это крайне редко, иногда очень красиво, зимой раз посмотришь, помнишь, красота. вот такие рамки самые хорошие, самые качественные мерзкие, когда они почти полностью. Лучше. Хранится лучше, или как? Ну, он весь хранится одинаково, весь, ну как, не то что если он только он не настоящий, да. но если вот, в принципе у них наверное надо бы часть забрать бы, особенно которые не, не подлежат зимовке. Посмотри, ага, еще что-то нормально Есть засев? Да, есть засев, есть? он однодневный ну, и Ну хорошо Ой, да, ой значит, как красиво есть. Ага. Так. Видишь, они ее уже сверху к зиме приготовились Давай какую-нибудь крайнюю медную вытереть Ну крайнюю это и во всей этой стороне что им вообще Что, надо... а, нет, не все Вот нет. обороты выбирает, видишь? 170 оборотов поставил Это 17,1, это 170 оборотов ага. вот. Все, можете закрывать Все, спина не дует? Нет, нормально, Затекает Да, уже дает то вот и самая тяжелая вот, работа, это да, распечатать целый день, а тут парища такая. Темнее пошел мед, слушай, mm -hmm. uh -huh. Да, По-моему, вот там вот мы выбирали, да там нет никакого. А мне? А вот, понимаешь. Все мне вот кажется такое... темнее, но... Открутила, сейчас остановится, угу. я буду переворачивать, вот ага. плохо то мне А сейчас есть медогонки, уже, которые автоматически переворачивают. У -у -у. Думал, раньше, раньше помню вручную. Нет, раньше. Тамара, У -у -у. вон из того, бери рамку. Вот отсюда, да -да. как полурамки стоят. Полурамки? Да. Да. Вот тогда по. Такая, в общем история <смех>, интересная как эти удивительные создания пчелы э, дают нам мертв так скажем как бы собирают вроде как из ниоткуда вот но с каждого с маленького цветочка с миллионов цветов собирает, и вот получается такой мертв я что хотел сказать вообще всегда благодарите бога что мы живем в тихое мирное время и никогда голодный спать не ложимся Потому что у нас есть все и мед, и вот смотри, летом кто рвал ягоду? Рвали ягоду? Назар рвал ягоду? Да? А ты их тиша рвал? Да? Ну вот видишь, вроде как тяжело, да, было? А смотри, сейчас вот сидим нашу... Главное, не поливали, не, не растели... После ну жизни. вот, надо было в этот потрудиться, тоже съездить, вроде как жарко там и комарики кусали. Зато смотри сейчас всю зиму будем сами кушать, уже сколько угостили людей, там может быть еще кого-то угостим уж приятно, а кто-то ну, не имеет. Не такое варенье, нравится. Ну, это самое наше фирменное варенье, так скажем, деревенское, наша деревня. Вот. Тоже ягода такая, она не всегда бывает вот в этом году. Господь дал, что она у нас была очень много. Ну что, а э, что же касается до меда, то наш мед разнотраве с наших алтайских полей, его можно приобрести у нас, значит, э, наши э, контакты, там ссылки, я не знаю, все будет в описании к этому ролику. И вообще на нашем канале есть контакты, телефоны, там можно выйти на нас и, значит, э, обсудить приобретение меда нашего, вот, который мы едим. А, ну там и, и в малых и в больших партиях. Вот. Это все обсуждаем, высылаем, а, работаем с перевозочной компанией ПЭК, очень хорошая компания, мы довольны. Вот. Значит, как заказы собираем, в каком-то количестве, выезжаю в город, отправляю. Вот. То есть понятно, там за каждой баночкой не езжу. Вот. Ну как-то вот так вот. Так что а, кушайте натуральное, оздоравливайтесь. И чтобы все было, и еда, и все, все было во славу Божию.